Привет, аудитория! 25 марта, воскресенье, у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night, очередной убойные ночи. И на очереди у нас бой с нового карта турнира средней весовой категории между Альбертом Дураевым и Чизин Жукуани. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время. К вам единственная просьба, подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзора, все. Альберт Дураев, 34-летний боец из России. В профессионалах провел 19 боев, 15 из которых одержал победы. Пришел он в UFC, будучи чемпионом среднего веса в таком известном странах СНГ промоушене, как FCB. Это базовый борец, обладающий хорошими навыками в этом аспекте, также обладает хорошими навыками он и в грэплинге. Может проработать стойки, есть у него мощный панч, но не сказать, что это лучшая его сторона. Не отличается россиян хорошим футворком, время от времени заставится и частенько опускает руки, чем пользуются мастеровитые ударники. Драйв, как бы это печально не звучало, пробитый боец, не раз его потрясали и отправляли в нокаут. Если он видит, что в стойке работать опасно, начинает все чаще и чаще пытаться переводить поединок в партер. Даже если у Альберта не получается оформить тейкдаун, то э, все равно противнику приходится тратить много сил для защиты, что играет, в принципе, на сторону Дураева. После проигрыша Анатолия Токума в 2014 году Альберт шел на стрики с 10 побед подряд, но в крайнем бою проиграл Хакиму Бакли остановкой в ручами. Бакли не боялся борьбы Дураева, хорошо защищался от нее и в то же время опасно для Альберта принимал заходы в клинч. Хорошо встречал то коленом, то джебом, которые наносили, видимо, урон россиянину. Видно было, что Бакли, ну, хорошо, команда Бакли проработала геймплан, ну и он его хорошо воплотил в бою. Ну, к концу второго раунда после принятого урона у Альберта затек глаз, что не дало ему продолжить бой. Ну, его нынешний соперник Чи Жукуани, 34-летний боец из США. В профессионалах провел он 31 бой, 22 из которых одержал победы. Одному поединку был присвоен статус несостоявшийся. Не помню же по каким причинам, но не суть. Ну, база американца является муай-тай и кикбоксинг. И имеет он хорошие антропометрические данные, которые позволяют ему эффективно работать на дальней дистанции. Ну, база Мой Тай а, делает его достаточно опасным и в клинче, где Чиди выкидывает колени и локти. Но он Жу Куани это такой односторонний боец, с борьбой и партером он не особо дружит. Да, у него есть навыки защиты в партере, которые позволяют ему вставать, но против опасных соперников с хорошим бэкграундом в этом аспекте ему приходится очень сложно. Ну, Чиди в своих боях против таких соперников из-за нехватки опыта время от времени допускает ошибки, отдает хорошие позиции, что приводит к с сабмишенным или граунд энд паундом. Ну, ярким показателем этих недостаков является крайний бой с Грегером Родригесом, который после очередного перевода забил американца на земле. Но как раз-таки стойки Чиди потрясал Грегори, Грегори и не один раз. Дригисен Жукани провел в UFC два боя против Душка Тодоровича, которому проиграл в борьбе, но удосрочил в стойки. И Марко Барио, которого отправил накаут за 16 секунд боя. Но ну, в этом бою э, с Альбертом Дураевым в, в антропометрии преимущество будет на стороне американца, конечно же. Размах рук и ног у него больше на 12 сантиметров, а вот рост выше на 11 сантиметров. Считаю, что для э, Альберта драться в стойке с Чиди будет еще сложнее, чем с Бакли. На в этом аспекте очень неплохо, много двигается, не застаивается на месте, выкидывает удары всеми конечностями по всем этажам соперника. В его ударах есть нокаутирующая мощь. Вот. Поэтому Дураеву, Дураева уже потрясали, в принципе, и справляться э, с этими ударами ему достаточно сложно. И Чиди, в принципе, э, у Чиди шансы воспользоваться такими возможностями, как потрясти Дураева и отправить его на нокаут шансы есть. Э, но чтобы выиграть досрочно Дураева, нужно нокаутировать его наглухо, потому что потрясенный Альберт может перейти в борьбу, где Чиди с э, ну, с такими оппонентами имел проблемы. И, ну и, кстати, нокаутировать Дураева смогли те бойцы, которые имеют хорошее понятие, что такое борьба и грэплинг. Думаю, что у НЖКуани есть примерно раунд-полтора до того, как его навыки в партере начнут давать сбои. Если он не нокаутирует Альберта в первой половине, то Дураев за счет своей выносливости и борьбы сможет удосрочить американцы на нижнем этаже. Если бы у Дураева за спиной не было серьезного бэкграунда в борьбе и грэпплинге, я бы даже не думал, отдал бой Чиди. Но тут я вижу победу Чиди только нокаутом. А у Альберта же есть хорошие шансы на земле, но это в том случае, если он будет постоянно нагружать борьбой, изматывать оппонента, а не принимать урон стой, как это было с Бакле. Но в оправдание боя с Бакли хочу сказать, что Хаким достаточно мощный боец с низким центром тяжести, и его было перевести не так легко. Думаю, что с долговязым Чиди будет попроще. топить топить Задураева досрочно за коэффициент 3.9. Как, как вариант, кто верит в победу Чиди, может присмотреться к нокауту от него за 2.4. Ну а в пресс я бы взял общую досрочку за 1.4. Ну, это же мое видение боя. Вы подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка на, на который находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я за день, за два до, до события влаживаю ставки на этот бой, на те бои, которые мне интересны, но по ним я не делаю видеообзор. Все, до следующего видео, пока.